Самоцветная радуга. Не слышал? Нет, нет, я. Она вошла же? в реестр Вернадского музея. Почетный член. Я теперь у них там. А почему? Дела. Ну, расскажи само собой. А остальная половина книги, знаешь, о чем? О каждом самоцвете стихи. Обо всех. Стихи? Да. Ну, когда-то я тоже немножко. Ну, они тебя с такой, говорит, душой, с таким знанием на стихи, это, говорит, что-то. Я говорю, да, хуйня. Я про любовь лучше. Что вот так вот. Ясно. Ты уже записал насчет Ну-ка я это вырежу, конечно. Пикнет в том месте. Ты Городку знаешь? Ну... Дом знаешь? Знаю, знаю. Всегда рад. Давай. молодцы. Хорошо передам Всего доброго. 80, покоя нет Ой, устало. Устала, наверное, лежит он уже. Да сил нет, по-моему. что, она у меня ошибка хорошая? Как она горки теперь делает? Ну ясно. Еще такие горки балдежные. Ну это тоже. Все не просто горки, а но Ну это искусство тоже. Молодец. Ну ладно, льда, Побегу я. Давайте. Всего доброго вам. Представящий. Угу. Представящий. До свидания. Давайте. Как меняется лес быстро. Давно здесь не было. Уже, видите, сосенки стенку загородили. Покажу, посмотрю, кобза нора хоть, что там делается. Здесь тоже уже зарастали стежки, дорожки, где проходили милого ножки. Я с Эльдаром Ивановичем встретился, немножко поговорили, но ну, поняли, что он новую книгу уже шестая будет. Вау! Вот тебе и вау! Конечно, говорит, ливень был страшный. Вот вам пожалуйста. Какой тут андалузит. Я думал, сухо. А тут вообще... Вообще... Да, вот здесь вот был гранатик хороший, прозрачный. Миллиметра три, правда. Ну, может это силы 4. Андалузит. Пигматит мне отсюда тоже нравился. так вот корочек. приду там образец хоть возьму так Перескочим. Вот она жила, она вот так вот ведет. Вот она, видите, это пигматитовая жила с биотитиком. вот ли листочки Тут уже краешек жилы не взял Здесь покрупнее. Ну, в общем, вот. рыбалка за пигматитом рыбалка ну, уже позеленел Ладно. как мне такой кварц а тут были такие биотитовые бляшки трубчатые вот не оставил сразу ушли и все сантиметра два такие Это тоже пигматит Вот а в таком шпате. В таком шпате. С такой вот слюдой, Не знаю, что это такое. Мне кажется, лепедолит это. Был гранат. Сейчас обесцветилась. А тут такая все же сиреневатая слюда была. Скулак такая шла. Вот жило туда продолжается, там можно тоже поработать. Но он долузит, я брал вот здесь вот. Глубже. Можно, конечно, пройти посмотреть, может что-то обнажилось, значит, уже желания нет. Пойду обратно. Она тоже в канавке. Тут вот жила пигматитовая недалеко, в метрах трех. Она вот здесь проходит где-то. Выше, наверное, кварцевых тут полно. Вот-вот-вот. Халцедоновое что-то тут, вот пигматит. Дорогу пересекает. Ну да ладно. Останавливаюсь еще в одном месте. Вот ну, Вот такие шняги тут. Алцедоновая. Как-то я был тут после дождя, прекрасно все видно было. Снега, кварца. Ну ладно, домой ехать надо.